Полагало, потому что у меня был отключен уже, вернее, в спящем режиме находился а, жесткий диск, но вроде бы как было ладно. А Стингер вы нормальным образом, я имею в виду, не успели увидеть. но да и бог бы с ним. У нас матч между мега-нервами и миксом. Карта Инферно, Best of 1. И, собственно, здесь и сейчас определиться, насколько мега-нервы упорная и сильная команда. Начинают они в обороне, что является сильной стороной для карты Инферно, но теряют контроль над бананом и практически полностью теряют возможность удержаться за пистолетный раунд. Как дела? В спину просто расстреливает юзера. И мамка 13 остается. В соло в позиции на коврах при установленной бомбе, разумеется, на точке А. К сожалению, такое с большей долей вероятности все-таки не выигрывается, как не хотелось бы команде Мега Нервы. Здесь, если есть армор, то его, наверное, лучше было бы засейвить. Ну, вообще, здесь при любых раскладах вещей лучше засейвить. Так или иначе, ну. Дадут деньги за поражение в раунде А так, в общем-то, ты просто умрешь Придется докупать патроны, например, на USP. Кстати же, вы знаете Есть же ведь такие люди, которые 100 с лишним патронов на ЮСП берут Вот я всегда интересовался Зачем? <laughs> зачем покупать 100 патронов на ЮСП? Я не знаю Кто-нибудь реализовал 100 патронов за раунд с ЮСПа? Хоть когда-нибудь? Ответ не будет найден, как мне кажется, никогда. ох ты, экономически неплохой у команды Мега Нервы. Ребята вырываются на мидл. И удается частично сменить ход событий, э, ну, так скажем, в свое русло. Однако, ну вот никнейм, которым будет сложно прочитать. SVQNQV. Я не знаю, как правильно читать. Товарищ, простите меня, пожалуйста, но тут мои полномочия все. И, как бы, как следствие, в общем-то, 2-0. Естественно, естественно, это экономически. И надеяться на победу в таком раунде, ну, был бы по меньшей степени Самонадеянно Но нужно верить в то, что и экономические раунды порой будут заходить. Это все пока что следствие проигранного пистолетного раунда. Ну, в общем, такие вот дела. Печально но у меня такое было, но я сильно мимо стрелял и во всех. О, -о, -о Сашуленька. Вы первый и, наверное, единственный человек, во всяком случае, которого я знаю, который покупал 100 патронов на USP и все их тратил. Такого я... Не, ну хотя, наверное, когда еще играл в 1.5 КС, вполне возможно, там такое встречал. Ну, то есть сам так делал. Ну, потому что, елки-палки, мне было сколько там лет? Совсем копейки. И просто я, естественно, там выстреливал все куда угодно. Ну, у нас, собственно, здесь точка А с энтрифрагами и разменами, как следствие, ребра заняты, бомба сейчас будет подобрана, и будет, видимо, попытка установить эту самую бомбу на точке Б, на точке А, простите меня. А, да, и сейчас, кстати, нужно будет познакомиться с составами более подробно. Мамку 13, отличный хэдшот. Отличный хэдшот номер 2, подбирает автомат Калашникова, 79 хп против двух оппонентов, но здесь третий минус от... Да, такой вот некрасивый никнейм, к сожалению, себе поставил, поставил человечек, давайте, в общем, да, знакомимся Юзер, ну и без, без фантазии, к сожалению, никакого никнейма здесь нет, здесь просто юзер 110-306-52-77 Ну вот тот самый никнейм, который я прочитать нормально не могу, как бы вот SVQ э -э Наверное, так и буду называть. Катарина и Страйк. Команду Микса сегодня представляют. Респект Довбойп. Uh, да, именно так буду называть, собственно, тоже по понятным причинам. Blind and Div. I'm a bird. И как дела? Ну никнеймы, конечно, у Микса, в общем-то, как обычно бывают никнеймы у любого Микса на fastcap.net, поэтому все. Все в норме, дорогие друзья, все в норме. Но первый девайсный, при этом еще и есть скорострелка. Очень интересный подход у мега нервов сейчас, конечно, на первый девайсный раунд. Ну, тут. Честно сказать, я бы, конечно, поспорил, нужна ли скорострелка. Позиции игроков атаки такие, что скар, в общем-то, тут точно не сработает. Ну, можно забрать какого-нибудь, ну, например, даже Айма Берда, но не более чем только лишь его. 10 секунд до взрыва, прожим от мамки и до вбоя про изменный фраг и вынужденный сейф э, с который был куплен игроками обороны, как мне кажется, немножечко не предусмотрительно это было сделано, но да ладно, в общем-то. 4-0. Сотки не будет начальник ХЗ, когда ЗП будет. Начальники ХЗ, когда ЗП будет. Ну, Бодя, Я, в общем-то, на самом деле, положа руку на сердце, приблизительно такого ответа от тебя сегодня ожидал. Поэтому, уж поверь, нисколечки не удивлен. Так что, ладно. Это как бы вообще не смертельно ни разу. Не переживай. Ну что, полетели флешки на бананы. Полетели хаешки на бананы и на мидл. В общем, все прокидывается игроками атаки. А игроки обороны снова будут вынуждены... Принимать своих оппонентов. Ну, как результат, конечно же, скар в руках мамка не срабатывает. Скар вообще штука очень вариативная. И далеко не каждый умеет ее, к сожалению, толком реализовать. Но теперь ситуация 4 в 4. И блиц-ретейк от мега нервов. Уж не знаю, будет ли он успешным. Но хаешка немножко подпортила настроение. Однако мега нервы не растерялись. Все-таки численный перевес достигнут. Пусть и номинальный, но он есть но слишком медленные действия от юзера, ну, очень медленные. Катарина там уже потеет просто вовсю, и в этот момент юзер, ну, абсолютно никакого саппорта не оказывает, я не знаю, как обращаться, вероятнее всего, Катарина это все-таки, наверное, девушка по логике вещей, в общем, не оказывает саппорта никакого напарница по команде, мы получаем уже пятый раунд за командой МИКС, и теперь у меня с гордостью, я могу заявить, появляются вопросы к команде Мега Нервы. Отдача в сильной стороне миксу 5 раундов не слишком ли много. Спасибо, настроение. Так себе заболело. И тебя наступающим с наступающим. Райчика. выздоравливайте, Здоровья вам крепкого-крепкого. Ну, собственно, АВП теперь появляется у юзера. АВП в любом случае девайс более играбельный, нежели скарт. Для больших, э, так скажем, позиций, да, в которых возможна реализация вообще этого девайса. Но три минуса тут как-то пока что беспробудно, как мне кажется, играют мега нервы против микса. Шансов вообще практически никаких не остается. Страйк пытается, конечно, что-то поменять, но юзер, мне кажется, уже вообще свыкся с тем, что ему нужно будет сейвить АВП. И это, мне кажется, в данной ситуации будет правильным. Но если только здесь сейчас страйк... Пару фрагов даст. Тогда есть смысл открываться и снайперу на точку А. Но без этих двух минусов, там условных, нет смысла вообще что-либо делать. Но вот одного минуса, я считаю, недостаточно. Юзеру надо, собственно, идти на сейф. При всем уважении, конечно, к коллективу мега нервы. Но Инферно надо отрабатывать прям гораздо жестче, чем оно у вас есть, ребят. Потому что, ну, такое не, не вообще не должно быть такого. Сильная сторона не имеет права быть проигранной миксу, если вы при этом являетесь командой. Но пока что 6-0. Камбэки, конечно, никто не отменял, но реализация этих самых камбэков, ну, вещь такая, весьма-весьма и -весьма затруднительная. Тем более камбэчить во второй половине, когда вы будете находиться в слабой стороне, Но ну, это уже заведомо ситуация очень непростая. Привет из Узбекистана. Хамидула, приветствую. Спасибо большое Узбекистану за присутствие на трансляции. И, естественно, всем жителям Узбекистана также привет. Как дела? Дабл -кил. Вот вам, собственно, и вопрос. Вернее, ответ на вопрос: как дела у команды Мега Нервы? Да, пока паршивенько, честно сказать. Мамко 13 делает триплкил, Вот это поразительно. Что еще и третьего удается забрать. Потому что информации у Микса ну, было достаточно много, но видите, Микс не сумел этой информацией воспользоваться должным образом. Что, собственно, и как раз таки подтверждает то, что команда должна выигрывать у микса. Почему? Нахрен, простите меня, полностью отпущена точка Б У команды Мега Нервы. Загадка на миллион долларов. Н невозможно предположить, почему ребята решили сыграть в отдачу спота Б. И как теперь ретейкать с одними-то всего-навсего дефьюз-китами у мамку-13? Я тоже житель Узбекистана. Да нет, Богдан, вы же не житель Узбекистана. Мы же все знаем, что вы из Украины. Страйк. Бесподобное завершение раунда. Дефьюз-китов нет. Но, кстати, времени достаточно. Поэтому ну тут, тут мамку просит отдай бомбу мне. Дескать, у меня есть диффуза. Но этого делать не нужно. Потому что страйк в любом случае успевает. И победа в раунде наконец-таки достается мега нервам. Я уже начал, честно сказать, переживать за ребят, потому что странно такое видеть. Честное слово, странно такое видеть. Но тут, конечно, вопрос: насколько давно создана команда мега нервов, и насколько серьезно ребята подходят к процессу тренировок. В целом, в целом, если команда молодая относительно. И если игроки вместе играют не так уж и давно, то можно, в общем-то, заметить косячки. Небольшие по информации, косячки по каким-то э, раскидкам и удержаниям. И это вполне себе естественно. Команде нужно прииграться друг к другу. Но мамку и SVQ, однако, делают по минусу, разменивая, в общем-то, погибшего своего товарища по команде юзера. Что-то мне, честно сказать, чуточку прям совсем странно, но... Юзер, что-то прям, мне кажется, больше мешает своей команде, чем помогает. Страйк Катарина и Мамко. Еще по минусу. И как результат 6-2. Наконец-то происходит хоть какая-то смена власти. Кнайф лучший, брат. Круче тебя, только вареные яйца. Губерник нервно курит. Уверяю. Торонто <laughs> Гейм. Спасибо большое. Такие похвалы. Редко можно услышать, но действительно от души. Специально на игре превьюшки. Uh, нет, на самом деле нет, не специально. Я выставляю всегда дефолтные превьюшки, потому что на них минимальный счет. Если я буду ставить другие превьюшки, там счет будет, так скажем, уже второй половины и так далее. Это не нужный в следующем раунде, в девятом раунде этой встречи, если быть точным, дамы и господа, команда, если можно ее называть, конечно, командой, давайте Микс, терпит фиаско при попытке выхода на точку А. Один минус, ну и еще и потеря бомбы на точке Б, что, в общем-то, тоже Миксу не идет на руку. На самом деле, вообще странно, почему были потери на Миду и потери на Банане одновременно. Вроде как, ну, нет никакой прям стопроцентной инфы о том, что тут был бы какой-то выход на точку Б. То есть, если это фейк, выход на точку Б, окей. То есть, ну, фейковали ребята под спотом А, а вышли бы с бомбой на точку Б. Ну, тогда понятно. А, но тут как-то странно. Еще фейк на точку А не начался, а бомбы уже на точку Б пытались занести. Тут, конечно, вот сложности у микса в плане коммуникации друг с другом присутствуют, и это дело абсолютно обычное. Но мега нервы пока с этим справляются. Ох, ты вот этот прострел Просто до 31 хп моментально просадили Эмма Бёрда Ну и тут, конечно, человечек испугался И убежал на сейф аж в собственный респаун После такого выстрела в лоб Ну тут просто вариантов быть не может Дамы и господа, сразу небольшой анонс на завтра Спросите, что будет завтра на трансляции И я скажу вам Будет завтра просто улетное шоу Завтра будут играть 5 девчонок Против пятерых парней Задумайтесь, задумайтесь. Завтра будет настоящая жесть. 6-3. Ну, пытаются мега-нервы догнать своих соперников. Опять же, вспоминаем то, что я говорил в самом начале матча. Как я считаю, до 16-8 может абсолютно спокойно любая команда проигрывать раунды Миксу. Но при этом 16-8 они обязаны выиграть и не раундом больше. Поэтому пока что мега-нервы укладываются, так скажем, в ситуэйшн, который здесь создан. И в целом, на самом деле, проблемами пока что большими не обладают. Но обладают проблемами в плане того, что им нужно догнать соперника и перегнать его. А сделать это, конечно, сейчас будет не так уж просто. Страйк пропускает соперника в ребра. Однако Мамко-13 на контроле 20. Работает очень уверенно. Поджим от Свикью и погибает до вбояп. Uh, Как-то странно, конечно, произносить такую фразу, но... Но до в в общем-то. Эма uh, Берд, Последний. Птичка. Можно, в общем-то, просто коротко и ясно птичка. Сидит сейчас у нас птичка на жердочке и ожидает, что кто-то придет его где-то чекать. Ну, кстати, таковые могут, в общем-то, найтись. мамка 13. Ну, изи. Изи минус, естественно. Правда, кстати, забавно, но первая пуля была выпущена мимо. Вторая в голову, а третья куда-то в плечо. Странно, конечно, именно это не вопрос к игроку с ником мамку13, это вопрос к серверам, типа, как они забавно и интересно читают стрельбу. То есть, вроде бы прицел с головы-то никуда не убирался, но первая пуля полетела мимо, вторая в голову и третья тоже мимо. Типа, здрасте. А, здрасте, здрасте. Ну, такой движок в Counter-Strike, ничего с этим не попишешь. Так действительно бывает, сам много лет играл и сам много лет терпел, к сожалению, Такие сложности. Врыв на Б. Агрессивный, быстрый, хлесткий и резкий. Но, к сожалению, пока что для команды Микс не очень успешный. 3 в 4. Минус от Мамго, Ну, здесь спрейдаун от юзера. И минус по МА Берду. До в последний. И сейчас со спины либо подожмут, либо спереди, собственно, убьют. Ну, вариантов как бы не так уж и много. В результате, открывшись под перекрестный огонь, минус достается юзеру. А Катарина сделать фраг не успевает, но 6-5. Итоговый счет пока что на данный момент уже более-менее становится приятным для мемега-нервов. Для мемега-нервов. И складывается впечатление, что ребят просто не разыгрались, как мне кажется. Вот сейчас уже разыгрались, посмотрите, Винстрик составляет 5 раундов. Я, конечно, не очень сильно понимаю, для чего нужно было отдавать 6 к ряду, но что уж говорить о том, что было. Уже отдано, теперь нужно как-то «Нихрена себе! Блайндендиф!» Отличный хедшот по юзеру. Я же говорю, юзер как-то больше шлангует, как мне кажется, в составе команды мега нервов. Во всяком случае, в рамках этого матча. Но, конечно, киллы какие-то дает, но 5 на 8. Где-то даже Катарина бывает более полезна, чем юзер, как мне кажется. Хотя разница в один кил всего. Как дела? Минус Катарина, страйк и мамко. Два минуса. Вот это, кстати, поистине два э, локомотива команды Мега Нервы, Ну и SVK, в общем-то, тоже на самом деле недалеко ушел. 6-6, временный ничейный результат. Ну, кстати, эти два, три игрока, простите, и как раз-таки создают нам здесь э, тот самый фон трех игроков, которые... Это единственные три игрока у команды Мега Нервы, которые сейчас играют в плюс, но первый по-прежнему Мамко 13, второй Свикью и Страйк 3. У команды Микс, между прочим, в плюс играет тоже три игрока, но четвертый играет в ноль. Собственно, у них статистика поприятнее. И очень неудачный раунд в исполнении Мега Нервов, Ребята теряют практически одновременный контроль над точкой А и контроль над точкой Б. И при любом раскладе вещей сейчас придется выбивать... Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. А юзер без наушников, да, сейчас вот играл? Вот объективный вопрос. Он без наушников играл, что не слышал соперников в тылу? Страйк. Один против двоих. Ну, есть инфа, естественно, по одному из визави. Это как дела? Ведь он же только что убивал, собственно говоря, юзера. Ну, здесь страйк просто пришел уничтожать соперника. Потери, конечно, очень большого количества лайфбара, и страйк не понимает до сих пор, что это точка Б, что тоже достаточно странно, тиканье-пикань никакого нет. Звукопоставленной бомбы не было, но Страйк был уверен, что это все-таки точка А. Ну, так бывает. Так бывает, видимо, команда Мега Нервы, вообще ярые противники <laughs> наушников, что юзер, что Страйк не пользуется ими абсолютно вообще никак. Кстати, страйк ждет, что кто-то все-таки... Ну, вернее, не кто-то, а последний выживший игрок атаки выбежит на мидл. Но э, встречи, так скажем, не произошло. 17... Э, ту, понятно уже. Э, конечно, да, 17. Ага, сейчас 17. Я просто увидел, что сейчас онлайн 17, поэтому сказал 17. Кстати, символично. Онлайн 17. Время на... Время матча, который сейчас идет в лайве матч, также 17 минут. Но, да, не 17, конечно же, а 7-6. Прокидка ребер, и в эти самые ребра сейчас будут заходить как ножом по маслу, судя по всему, игроки команды Mix. Здесь сопротивляться пытался, конечно, SVK, но дав размен, увы, вынужден был проститься с товарищами по команде в этом раунде, во всяком случае. Страйк. Нужно делать погромче. Наушники страйку, потому что что-то он точно слышит, но не очень хорошо явно. Ну, то есть это, скорее всего, конечно, проблема в гарнитуре. Возможно, звук действительно стоит сделать погромче. Или играет под музыку. Мамка 13, минус до в У нас здесь сразу два игрока. Кстати, два последних игрока, оставшихся, находятся в сайде. 16 секунд до взрыва бомбы хаешчика. Ну, напрямую прям намекает. Дескать, мы здесь. Ну, придите, и нас заберите. Э, Что сделал страйк сейчас? Вот у меня понятно. Я плачу. Я плачу, дамы и господа. Просто куча ошибок. Давайте прям вот по порядку, да. А, мы увидели убегающего соперника из сайда. И знаем точно, что за ящиком сидит еще один. И вместо того, чтобы добивать того, кто там сидит, и оставить того, кто убегает на, на своих тиммейтов, выбор был сделан не в пользу правильного соперника, так скажем, да. А, что дальше получилось? А, дальше получилось патроны это все высадили в первого, и на второго банально не хватило. Все это время страйк стоял на бомбе, тем самым не позволял дефать вообще никому, и сам не дефал как бы, ну. <laughs> типа момент, конечно, такой, разбирать его можно и нужно, но что поделать. Э, ошибки иногда случаются, с ними как-то надо научиться жить, но тут справедливости ради, команда мега-нервы. Много раундов отдают, слишком много. Сейчас потенциально произойдет отдача еще и девятого, ну и девять-шесть в сильной стороне, я думаю, слабоватенько. Узбекистану уже передавал привет, поэтому, Фирдовс, отматывайте назад, там вам уже был приветик передан. Ну, конкретно вам, конечно, нет, поэтому вам тоже привет, девушка-мент. Здравствуйте, спасибо, что пришли улыбнуться в чатике. Ну а в общем-то 9-6, ожидаемые вполне себе и не очень на самом деле вменяемые со стороны команды Мега Нервы. Я считаю, конечно, что первая половина отдана, отдана по факту за сильную сторону. И нет ни одного уважительного повода, так скажем, сейчас сказать, что Мега Нервы там где-то, может быть, какую-то ошибочку совершили. Ошибочек они совершили просто целый вагон, и именно поэтому проиграли в сильной стороне. Но, но, вдруг у ребят готова какая-то умопомрачительная атака в рамках карты Инферно. Может, они специально именно и решили поэтому сыграть карту Инферно, что готовили, собственно говоря, и цель этого матча была как раз-таки отработать именно атакующую сторону. Но тут я хочу заметить, что еще и, в общем-то, оборону не мешало бы поотрабатывать, потому что она такая себе как бы типа получилась по итогу. Микс выиграл у команды с разницей в 3 матч-поинта. Это сильно. Георгий, приветствую. Вчера, кстати, поиграл чуть-чуть на ЖЭ. Непривычно на паблике, все разговаривают, инфа слабая, короче, жесть, кринжанул, пишет Богдан. Ну, тут я бы, конечно, сказал, что э, кринж что тут не совсем подходящее слово. Ну, просто атмосферка, да, конечно, от фасткапа отличается, и это нормально, там, извините меня, 32 из 32 16 человек в одной команде галдят, 16 человек в другой команде галдят. По-моему, разумно, что э, будет чуть-чуть повышенный уровень шума, да, так скажем. Кофе, приветствую, Севинч Рузимова, и вам тоже. Здравствуйте, приятного просмотра всем вновь присоединившимся, дорогие друзья. Ну, тем более, Боди, ты же сам прекрасно знаешь. Voice Enable 0, и проблем, в общем-то, никаких нет, если тебя... Смущает или тебе мешает играть э, наличие войса, собственно говоря, да, постороннего а Я именно так всегда, кстати, на пабликах играл Поэтому для меня вообще всегда загадка, разговаривают ли люди на пабликах или не разговаривают Потому что я, в общем-то, э, как э, самый такой явный, так скажем Вообще, хотя, конечно, по мне, я уверен, вы не скажете Но являюсь, в общем-то, по жизни интровертом, наверное, скорее всего Короче, я всегда просто выключаю войс, чтобы ни с кем не разговаривать Потому что не люблю людей Ох ты, Катариночка отличную хаешку забрасывает на банан Ну, даблкил удается с нее сделать Но с юспиков пока получается сделать то, что-то, кстати говоря, у игроков команды Микс Да ничего, не получается сделать, один минус, только мамка 13 падает И команда Мега Нервов разыгрывают, казалось бы, самый банальный раунд Но зато... Достаточно эффективно его реализуют Правда, здесь, конечно, юзер Продал только что Катарину И пытается не продаться сам Но продается Страйк, отличный хедшот Как дела, последний И здесь еще один отличный хедшот от страйка Вот такой боевой пистолетный раунд Продемонстрировали мега-нервы Конечно, не без проблем Но, но как есть Паблик, нельзя. Э, Затроило. Паблик нельзя сравнивать с фасткапом. На паблик люди заходят расслабиться, на плюсовые бегать и зажимать, не думая там о стратегии и так далее, просто кайфануть и все. Полностью согласен с вами, Александр. Именно так я и поступал, когда мне надоедало играть на фраг или на фасткапе в далеких 2012, там 14 годах. Я попросту уходил на паблике и там спокойненько себе чилил. Два в два размены, конечно, размены лучше бы не допускать, играя за команду с девайсами, пусть даже и за слабую сторону, но все-таки при девайсах. Лучше не допускать размены, и теперь юзер один против двоих. Но одного уже сумел забрать, есть теперь информация по второму. Тут главное ваншот не получить, но точно не зажимать с такой бешеной дистанции, не позволять сокращать эту самую дистанцию. Своему сопернику А blind Deep, кстати, сократил ее уже просто до нельзя Юзер делает что-то прям не очень понятное на самом деле сейчас Причем даже для самого юзера, мне кажется, он делает что-то непонятное Время-то работает на игрока обороны И понятное дело, что он просто пытается спрятаться где-то в сайде Но, увы, в закрытую простоять здесь, конечно, не получится Поэтому 9-8 Но в целом так расхлябанно, конечно, подходить к антиэкономическому раунду Мне кажется, непозволительно Приветствую всех, дамы и господа. Привет, Александр. Али, приветствую! Приятного просмотра. Так я и офнул. На секунду включил, услышал, что белка просит не писать РТВ. Все начали ее затыкать и вернул войс в свое положение нуля. Ну, блин, а почему белочку обижают? Нельзя девушек обижать, ну что они такие беспредельщики-то? Где ж были админы в этот момент? Почему не наказали? Простите, дорогие друзья. Два минуса от игроков, простите, три минуса от игроков атаки Два минуса практически удалось сделать команде Выкрутился, да, два минуса практически удалось сделать, но сделали только один Сомчик, господин, приветствую вас, приятного вам просмотра Привет, Саня, их сон, и вам тоже привет Ну, это сейв, очевидно, конечно, сейф. Хотя я, честно сказать, попробовал бы пойти выбивать, имея МПшку в руках ну, не такой уж прям солидный девайс, который хотелось бы сейвить на ближайший девайсный раунд. Ну, а команда Mix при этом, конечно, по-прежнему думает, что засейвится в данной ситуации все-таки лучше. И MyBird забирает юзера и надеется еще и забрать автомат Калашникова. Но Калаш-то здесь контролирует манку 13, и вместо того, чтобы не дать сопернику Калаш... Лишается своего собственного. Почему? Потому что не было армора, да? И МПшка заваншотила в голову. Ну, такое, конечно, совсем-совсем нельзя делать. Не покупать армор, я имею в виду... Играя в атаке. м будет ваншотить в голову, если не будет армора. Юсп может ваншотнуть в голову, смотря какая дистанция. Uh, ну, Дигл подавно уж ваншотнит в голову. Ну, то есть вообще категорически нельзя в атаке не покупать второй армор. Что в обороне позволительно. Потому что Калаш тебя ваншотнит что так, что так, как бы. Ну, если дистанция хотя бы средняя. Да, на дальней дистанции можно еще выжить со вторым армором. Но с первым, уж, ну, точно просто отъедешь. Далеко и надолго. 4 в 3. Перевес, кстати, ускакал на сторону команды Микс. И Мега Нервы пока не знают, что делать. Но вот объективно команда атакующая пока что выглядит как коллектив, который не знает, что делать. Юзер со снайперской винтовкой пытается все-таки реализовать свой снайперский потенциал. Уже, кстати, в котором раунде в обороне не получилось. Но он пытается это сделать в атаке. Но если не получилось в обороне, так может не стоит пытаться в атаке? В атаке-то потому что не получится с еще большим шансом. Потому что, ну, тут... Теперь есть информация о том, что последний игрок играет на АВП. И мне кажется, просто под него никто не будет открываться. Ну, тут, кстати, юзер, я так и не понимаю, его, видимо, не заметили, да? Но дофбоеб-то слышит движение соперника? Слышит, тот, только не понимает ничего, потому что микс, видимо, между собой тоже не разговаривают. Но парадокс заключается в том, что АВП в упор еще и умудряется промахнуться, дамы и господа. Таким образом, 10-9 в пользу микса. Конечно, здесь э -э скорее не отработка каких-то игровых моментов со стороны меганервов, а скорее демонстрация того, как они могут ошибаться в рамках карты Инферно. Ребятушки, больше тренируемся. Прям больше. Она и есть админ, в том-то прикол. А, ну то есть админа начали затыкать все? Нормально. Не авторитетный какой-то администратор. Кто играет, девчонки или парни? Сегодня парни. А вот завтра в 18.00 будут играть девчонки. Ну, конечно, очередной из рук вон плохой раунд в исполнении мега нервов снова они спотыкаются о своих соперников на точке А ну прям жутко жутко Катарину оставили в соло 100 хп было до контакта с э, врагом враг оставил 49 хп как дела добил и 119 на табло это шоу матч все правильно в общем-то в названии трансляции вполне себе можно разглядеть при желании если вот вы чуть-чуть напряжетесь, э, прочитаете название, что там написано шоу-матч. Собственно, странно спрашивать, типа, турнир это или не турнир, шоу-матч или не шоу-матч, когда трансляция называется э, шоу-матч. Приз какой? Э, приз никакой. Ведь вы же сами, товарищи Хсон, ответили на свой вопрос. Это шоу-матч. В шоу-матчах призов не бывает. Ну что, попытка зайти на «Б» в этот раз предпринимается нервами. в принципе, это не ошибка, потому что на точку «А» они каждый раз пытались заходить, и не получалось, пора сменить вектор атаки, и, кстати, вектор сменили достаточно неплохо. Но, учитывая, что точку «Б» удерживали весьма и весьма пассивно, игроков обороны здесь практически, в общем-то, и не присутствовало... Удается зайти с диглами на точку Б, потому что там в упоре готов был к приему только один игрок обороны. Ну а теперь легкие перестрелки, и, конечно, Меганерва выигрывают раунд, потому что Микс, на самом деле, совершив жуткую ошибку и оставив точку Б без присмотра, по факту отдали раунд своим оппонентам. Ну да это как бы Миксу то в общем-то, простительно. Тут как раз у меня вопрос к Меганервам. Простите, может быть, кто-то подумает, что я сейчас, конечно... Предвзято. Uh, комментирую данный матч и где-то к кому-то отношусь uh, с предвзятостью. И да, я соглашусь с вами, дорогие друзья, потому что мега-нервы, как команда, обязаны увольнять микс практически без шансов. А тут не просто без шансов, тут еще и сами попробуйте, называется, выиграть. Не думал платить модераторам, стараются. Uh, честно сказать, uh, конечно, не думал, потому что, типа, камон. Что, что делают модераторы, э, за что им можно было бы платить, да, товарищ Богдан? Вырубают всех игроков обороны. И где? Правильно, на точке Б. Вот тут сразу видна командная работа, да? То есть мега-нервы очень быстро ощутили факт слабости точки Б. И просто туда постоянно бьют. Это ты, это ты, Богдан. Ваших аккаунтов одинаковый IP. Я сам не понял. Ну да, да, да, да, да, конечно. Ладно, шутка, конечно, IP не одинаковый. На самом деле IP я просмотреть не могу. Но факт остается фактом, что уж очевидно, что такое могли бы написать только вы. Минус от страйка и от Свикея а. снова начало для команды Меганерва в этом раунде достаточно хорошее. И вновь, какую точку будут разыгрывать? А вот не угадали, пока сами, по-моему, игроки команды Меганерва еще не знают, что они будут разыгрывать. Но бомба во всяком случае в ребрах, однако Свикей делает минус под дофбоебу и позволяет выйти на точку Б своей команде. Потому что точка Б сейчас пуста. Но Катарина тем временем забирает э, как дела и MI Bird последний. В общем-то, еще пока Эмма Бёрд не очень понимает, откуда ждать а, прихода соперника. Богдан, как всегда. Да, Сашуль, Богдан, как всегда. Вот тут прям... А, бодин почерк узнается, с какого бы аккаунта он не писал. Ну что, Эмма Бёрд, разумеется, без ретейка, потому что даже невзирая на наличие дефьюз китов, стоит все-таки обратить внимание на наличие трех соперников. И тут типа 30 хп, больше чем 10 на каждом оппоненте терять нельзя Иначе просто будет все сведено к нулю Ну, выстрелил, не попал, и с 18 хп теперь уже э, бежать Ну, само собой Вариант самый очевидный Я бы даже с 30 хелспоинтами не пытался кого-то на отрезе там держать Это прям очень рискованная история, честно Это очень рискованно но тем не менее, 12-11 мега нервы все-таки вырываются вперед. Находят, ребята, так скажем, возможность э, пройти чуть ближе к победе, но смогут ли они удержать э, напор, который пока что оказывает на оппонента. Мне кажется, здесь просто дави точку Б от раунда к раунду, да и все, и придумывать даже велосипед не нужно. Бокю, приветствую. Хаешка от Blind and Deep, а вместе с выстрелами с дигла от Давбоя, в общем-то, приносит... Гибель страйку, но при этом, при всем, это пара игроков обороны, находившиеся на банане, так, собственно говоря, вдвоем в живых и остаются. Немножко медлительно сейчас, как мне кажется, действуют нервы. бомбу уже давным-давно нужно было поставить, учитывая, что два последних игрока микса находятся в спине. Хорош хэдшот! Ой, хэдшот, господи, простите. Хорошая граната. Денис, приветствую. Отличная граната сейчас прилетела в библиотеку. Blind D&D в последний. Ну и тут, конечно, тоже только сейв, что очевидно, да? А, а на что еще можно здесь рассчитывать? Ну, мне кажется, очевидно, что только на сейв. Тринадцатый для команды Мега Нервы. <laughs> не понял, привет, да. Не говорите, не говорите, не понял, привет, да. Опять КС... CS... Очка. <свят> Очень хорошо. Да, но кстати, по комментированию завтра, последняя трансляция по комментированию Counter-Strike в этом году: Девочки против мальчиков в 18.00 по московскому времени. Замечательнейший шоу-матч, интереснейший. Спасибо за подписочку. Узника с Кабана. Страйк минус MIB. И, как вы можете заметить, дамы и господа, это не первый минус в исполнении мега нервов. Ребята делают уже второй фраг. Первым погиб. Блайден Див, в Жесткий прием хелпы. Минус по юзеру. Я ставлю ударение в слове Давбоеп, так как вы его слышите, только исключительно потому, что никто, чтобы никто не подумал, что я ругаюсь матом, потому что я не ругаюсь матом. Минус от страйка. Респект и как дела? Остались вдвоем. Как дела? Минус Катарина, но нет, к сожалению, опять-таки времени на какой-либо дефьюз, микс в ретейках немножечко медлит, и мне кажется, что это не совсем правильное решение. Ну, то есть вот прям ретейкать нужно как можно жестче, чтобы игроки атаки не успевали ориентироваться, находясь на точке, но вот тут как-то типа странненько получается, странник но 14 11. микс допускают очевиднейшие ошибки. Мега-нервы допускают очевиднейшие ошибки. Главное вовремя сделать анализ своих ошибок и не совершать их в дальнейшем. И пока что мега-нервы, как мне кажется, Проделали работу над ошибками более хорошую, чем их соперники. SVK просто на ноге открывает точку Б. Че стоим, уже можно, в общем-то, там ставить бомбу. Почему? Почему вот медлят игроки мега-нервы? Ну, понятно, там еще один игрок обороны, скорее всего, по дефолту есть. Но э, SVK в соло заходит, почему-то юзер не идет помогать, да? Вот почему-то юзер не идет помогать. Это он оставляет. На плечах мамко 13. Вот, собственно, о чем я и хотел сказать, что тут неприятно, очень неприятно. Юзер делает фраги, но вопрос пользы игрока. На самом-то деле польза-то что-то как-то, я скорее говорю, он больше мешает. Потому что SVK отправляется пушить Б в надежде, что ему будут прикрывать тыл снайперской винтовкой, а юзер просто сидит на гитрайте и, и непонятно, чего ждет. Это best of 3, нет, это best of 1. К сожалению, Каэсик сегодня много прям уж не будет. Но сколько есть? 15-11. Э, и завтра, кстати, у нас тоже э, Best of 1. Сашенька, идешь на ФК? Богдан спрашивает. Сейчас пинг стабильный сделаю, пишет Богдан. Ну, а тем временем, матчпоинт. Команда Мега Нервы достигли точки невозврата. Невозврата в обычное русло этого матча Теперь они либо выигрывают, либо будут играть овертаймы В зависимости от того, как проведут все оставшиеся раунды Юзер стреляет и промахивается Пытается открыться под следующего соперника, но ловит флешку Да в бой, тем временем, кстати, настрелял большое количество оппонентов Тут все-таки не очень а, хорошо получается А следом юзер что делает? Ну, просто говорит, горит и огнем Гори вы все огнем, я пойду с АВП сидеть в коврах с наступающим саня желаю успехов и крепкого здоровья. Узника Скабана, спасибо вам большое, вам тоже всего наилучшего в следующем году. Пусть он будет для вас лучше, чем 2021. Я надеюсь, что он для вас тоже был хорошим, поэтому пусть будет следующий год еще лучше. 95 хп, снайперская винтовка и три соперника. Такой себе флик и 15-12. Фио, здрасте. Присаживайтесь поудобнее, но, правда, вполне себе возможно, что ненадолго. Так как матч в любой момент, по сути, может закончиться, ибо мега-нервом остался всего-навсего один раунд. Но возьмут ли они его? Это вопрос куда более интересный. Саламчик, пацаны, стример Стасик. Приветствую, приятного просмотра. Ты подал заявку на получение ключа DL2 как стример? нет. А что, так можно было? А что, так можно было, что ли? Да в бой э, Минус Катарина Но это разменный минус за сделанный энтрифраг фраг по blind and diff, И судя по всему этот э, фраг был где-то на банань, наверное, да? Нет, не на банань Походу дело на точке А Но он не имеет значения В общем-то этот минус был сделан Факт остается, факт Как дела? Минус мамку Далее минус от SVK в размен 3 в 3 ну, пока что равенство в данной ситуации выгодно команде Мега Нервы, но что-то вы сами все видели. Да, юзеры Страйк сейчас замечательно вышли на банан. Хуже придумать выхода невозможно было просто. Ну, 15-13 как следствие. Uh, нет, естественно, не подавал, потому что там по-любому наверняка, как правильно сейчас подметил Денис в чате, однозначно есть какие-то условия, возможно, например, какое-то количество подписчиков или какое-то количество uh, просмотров, или, например, авторизация через Steam на каком-либо другом проекте, то есть на каком-то сайте, uh, ну, для понимания через Steam. Я нигде, кроме как в Steam, практически не авторизуюсь, да, ну, то есть... Если там нужно авторизоваться через Steam, я очень детально проверяю этот сайт, на самом деле, и 90, наверное, процентов не отвечают условиям безопасности, а я как бы не хочу лишаться аккаунта. Ну, в общем, очень наверняка есть много нюансов, но ссылочку на сайт, конечно, скидывай в ВК, я прочекаю обязательно. Но, скорее всего, мне ничего не дадут, потому что есть куча стримеров, у которых больше онлайна, больше подписчиков, и выгоднее раздать ключи именно им. Респект! Минус юзер. Ну и пока что в численном меньшинстве находятся мега-нервы. К сожалению, увы и но я должен констатировать факт. У ребят пока все идет не так гладко, как им хочется. Катарина и юзер шли всю дорогу, кстати, позади. Так, кстати, и идут. Свк минус как дела? Респект, разменный минус по страйку. SVK погибает и мамку 1382 хп. Но появляется возможность э, поставить э, бомбецкий на точке А. Ничего себе Жирнейший и крутейший хэдшот в исполнении Мамку-13 Но удастся ли забрать еще двоих? Ух, ничего себе Но здесь был слышен топот, конечно Мамку играет с наушниками, это замечательно И вот здесь тоже был, кстати, слышен топот в ребрах Дефуза есть Нужно выигрывать перестрелку Другого варианта быть не может! И Монко приносит победный раунд своей команде. Счет 16-13. Мега-нервы вытаскивают то, что, по-моему, вытащить было на самом деле нельзя. Типа, нельзя оживить то, что уже мертво. Но в данной ситуации Мега-нервы в конце как минимум хотя бы один игрок собрался. И мы увидели заслуженную, как мне кажется, победу в этом матче. Конечно, при всех, всех абсолютно условиях, которые мы с вами видели.